Осень, октябрь. И так на сегодняшний день выглядит моя декоративная капуста. Я говорю, это кружева осени. Какие-то рюши осени. Смотрите, какая красота. Красота. Я первый год сажала вот эту фиолетовую капусту. Скарлет у нее Название Скарлет. Три вида я сажала капусты. Это скарлетт, вот эта фиолетовая капуста. Потом вот эта конч... качанная, такая качанная. В прошлом году она у меня замечательно цвела. Качанная капуста, это принцесса. И еще у меня была капусточка вот такая вот. Называется она смесь окрасов династии. Династия. Династия». Вот это опять же качанная. Вот так выглядит капуста в начале октября месяца. Посмотрите, какая это красота. Капуста декоративная сажается мною каждый год. Потому что все уже уходит, все отцветает, И вот капуста декоративная. Она остается одна. Одинешенька, до снега. Это какие-то действительно неописуемой красоты листья у нее. Вот Еще у меня здесь она сидит. Подалее. Вот она так. Тут немножко тени, конечно, она как тут, тянулась не очень. Сажаю я эту капусту, как, об, как обычно, всю остальную капусту э, с конца марта до середины апреля. Есть такой день, называется Иринин день. Всю капусту я сажаю 16 апреля, неважно, это декоративная капуста или это обычная вот такая капусточка. Сажаю я в теплице обычно ее, я сажаю обычно и зимние сорта, и ранние сорта, все в одно время высаживаю. Уже по, по времени, это когда минуют заморозки сажаем эту капусту декоративную, всю остальную капусту мы сажаем в открытый грунт. это там у меня сейчас сидит пока в огороде. Мы не пробовали ее кушать, но французы с великой охотой готовят эту декоративную капусту в пищу. Она немножко горчит, но ее надо обдать кипяточком и капуста готова к употреблению. И правда сказать не пробовала надо попробовать ну, что ж такое но знаете в чем секрет у меня вот куры есть и когда проходит уже такой приходит такой период времени это уже конец ноября декабрь ничего уже нет ну, вот кто ест с удовольствием ее, так это куры с удовольствием клюют и клюют декоративную капусту значит она съедобная понимаете съедобная да чего ж хороша-то, да чего ж хороша-то, Смотрите, Я говорю, это кружева. кружева, октября. Ну как можно придумать просто так вот такую необыкновенную красоту. Сорт Скарлетт. Вот так вот видите, метр она высотой. Вот такая вот очаровательная, кудрявая, махнатенькая, совершенно неприхотливая. В уходе. Она у меня, конечно, стоит здесь около воды, близехонько, потому что ей воды и достается достаточно, как всякая капуста. И декоративная капуста любит воду. Водой она не обижена. У меня эта капуста декоративная. Я не жалею. Это еще только-только она открывается. Знаете, эти букеты будут качанная принцесса. Она будет еще привлекательнее Серединка откроется. Откроется цвет такой фиолетово-сиреневый. Она будет действительно принцессой. принцессой. Поэтому радует глаз. До ноября. В прошлом году была теплая зима. Она радовала до середины декабря. Я ее подкопала, поставила во двор. Была сказка просто. Снег. И стоит эта капусточка. В прошлом году этой капусты не было, скарлет этой фиолетовой, а эти вот сорта, сорт принцесса и династия смесь окрасов, она династия смесь окрасов она не была. Друзья мои, если вам понравились мои цветы, то есть это декоративная капуста, сажайте и даже не думайте о том что она у вас не вырастет. Она у вас обязательно вырастет. Обязательно вас порадует красивыми красивой листвой. Красивыми завязями. Особенно в конце ноября, в начале декабря из-под снега вы увидите ажурные кружева, декоратив. И будете говорить, Боже, Какая красота! Какая же эта красота! Сажайте капусту декоративную, порадуйте себя. Мир вашему дому!